Всем привет, кто смотрит данное видео. Сегодня решил записать э, видео не по покеру. Дело в том, что э, сегодня 7 ноября ездил на рыбалку в Суходол, э, с утра конечно было пасмурно. Встали в 6 утра, э, в 7 часов мы выехали. Э, ну, Конечно, надеялся, что будет, в принципе, солнечно немножко, потому что по прогнозам я смотрел, что э, небольшой дождь и солнца. В принципе, рассчитывал я э, понырять. Э, взял с собой подводное свое снаряжение, костюм. Ну, дело в том, что в принципе э, солнце оно так и не вышло. Стояла пасмурная погода, но желание понырять все-таки у меня осталось и вот в принципе так сказать нагрел я воду чтобы залить в свой костюм, когда наливаешь добавил в воду шампуни чтобы это было более так скользящие и где-то около часу дня я решил все-таки сделать свой заплыв так как мне в принципе очень хотелось так вот понырять посмотреть если там рыба ну, почему, в принципе, у меня такое решение, как сказать, почему захотелось? Дело в том, что я на тех выходных ездил туда же на рыбалку, то есть нашли там новый ерик. И с эхолотом я смотрел, что рыба была, но она не ловилась на удочку. Поэтому в этот раз я решил взять свое подобное снаряжение и отправиться туда, посмотреть, что там есть. Ну, вода, конечно, была мутная. Где-то я находился в воде недолго, там около минут 40. Ну, особо, конечно, ничего не попадалось. Как бы сказать, видимость была такая средненькая. Так просветы были, но не то, что хотелось. Поэтому, друзья, особо. Ну, увидел я там несколько мелочевки, в принципе. Особая рыба не получилось, конечно, подбить. Но, в принципе, получил я удовольствие. И давайте посмотрим такой небольшой ролик. Чисто решил записать, чтобы потом, через несколько лет, опять же, как говорю, можно было глянуть и посмотреть. Теандр поплыл. Сегодня 7 ноября, красный день календаря. А вы плавы. Ну, вот наш Эхтиандр замерз, наверное, нет? А другая вот тут. А поехали, Клап! Куда ты? Домой. А что ты? Ничего себе. Мы сейчас поедем домой. Сейчас. Наш самый главный вылезет. Поверь начальник что не нацепил нам там на крючок ничего а? рыба есть там под водой есть, есть. Да. мы никакой Чуть не есть. надо защитить. чтобы потонуть чтобы не потонуть наоборот чтобы потонуть ну, чтоб не всплывать ну по дну надо плавать, рыба там на дне там морском живет большая, самые там всякие. О, да. Ну вот чё? Крутой. А, мама сказала, я хорошо себя веду. А? Мама сказала, я хорошо себя веду. А? Ты ни разу не стрельнул, что ли? Да, нет, давай пойдем. Ну что, друзья, спасибо, что досмотрели данное видео. Вот так мы прошел отдых в эти выходные, поплавал немножко, отвел, как говорится, душу. развеялись, ну немножко там померз в воде. Хотя температура воды плюс 10 вроде как. Это не плюс 4, как зимой. Но тем не менее немножко свежо было, так сказать подмерзал ну все благополучно доехали домой сейчас отдыхаю правда спина болит мне кажется немножко я все-таки застудил не могу шею пошевелить но отойдет сейчас на массажер сяду и вперед поэтому спасибо что поддерживаете подписывайтесь на канал ставьте лайк ну а мы увидимся в следующем видео